Всем привет. С вами Элис. <свист> И нам похуй. И дайчик, эти, Боже, ты сука. У Я сейчас нереального взрывателя в Просто... Не-не-не. Я по башкам целился Расскажешь, блядь. Он на своей лице. Я могу потом запись скинуть вообще. Нереально, просто знаешь. Даже нам лучше, чем во фрагмувиках у всяких этих... Бомба установлена. Лол, два штурма с одинаковыми пушками, только одного золотая, одного обычная. Ээ, они оба с Канцпада выиграют. И, И да, Бомбы я обоим накидал замены. народ. Раунд, Раз, бомба все. Хороший. АТ-шку взял. Лол, как ты его убиваешь с такой дистанции, вообще там же. 25 дальности. Гоу резку Бомба прожмем. Материна. Они там ресались в депом. Бомба взята. Блять, не успел третьего. На тройных авиа хае кидает. Бомба установлена. Пачка. Боже мой, я не ваншот этого штурма. Не ваншотный штурм. За... Он, он, он не зарегается, наверное, потому что... О, ты живу в отступник, на не шотнул. Да, не залекался. Это дура на двойки была. Не дергайся, я тебя вылечу. Ебать, пизда, ты прицелуйся. Противника Диффузит на морозе. Сука, еблан. РМ-ный. А что, АТ-шке реально 25 дальность? Да. Ее можно выкачать как-то? Нет. Она на, на даль не шотит. Ты нужна? Она на даль в тело не шотит. Бай GD на. Наши Д. Бля, собака через стену убивает. Удрявого. Удрявого. Там минус, минус 70 штурм. Ты ч делаешь? Блядь, медик у нас гений. Мы проиграли раунд. А ч надо там? было делать? Убивать врагов, потом Вы резать. Они, было они пить, сразу. Бля, тебе советы Раунда давать. Начался. Надо было. А то ты в дискорте пиздишь, блять, и здесь нас. Я не в дискорте, Я чё, блять, нищеброд <с> в дискорте А чё в Я, я, блять, в скайпе вообще. Ну, если быть точным, если быть точным, мы вообще в ИСИКЮ сидим. Дрявы, дрявы. Один кран на кране был. Давай, покажи им спиздатого прицела. Браг уничтожил всех наших Это трехрадник раунд у тебя или 6-6? Да. трехрадник. А. Защитите стратегически. Бля, была бы там нормальная метка. Раунд Может, начал. было бы нормально с ним играть. Давайте их почти не будем. Граната пошла! Давайте у нас медики будут резать, они дохлые. И все. Давайте остальные пиздеть не будут и будут охуенно. Давайте к нам в скайп зайдешь. У первого тоже арестовали. Батни зарегало, сука. На моем. Ну Кузя почти, Кузя почти. НТ. Что-то не хватило? Скилла. Раунд начался. Граната. Идаю гранату. Два. Туту. Два, да. Осторожно, граната. Хороший парень. Не прыгай, не убьешь. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Давай, да, борода, да, пусть, не, не пусть, будь обсосом, убей кого-то. Э, Дебил все, даже, блядь, лыси, это борода ты, блядь. Борода 1749, блядь, такой охуенный ник. Я вылечу меня. Я уж думал, мне конец. Спасибо. бомбой бля ебал ебать я че вытвоил а ебать меня на моем трупе на моем трупе снайпер Задай грузовик сюда, грузовик грузовик грузовик бомба взята побереги смотрел бою раунд начался бомба кто? взята она а кто там забери волок пача бомба, бомба, бомба взята, взята. Пушить будут. Ой. Извинится, бросить чисто. А не минус 7 сдол. Мой труп, мой труп, медик. Граната пошла. Проходном, проходной, проходной, медик. Наждай ресурс. Дай, GT заходит. GT вот зашел. В сквозном труп. Мы уничтожили отряд на Победа за нами. Минус 4 въебал в клатч. Взорвите один из объектов противника. картину. Меня сама убивает, да? Нет. Раунд начался. Бомба взята. меня прёт просто. То есть просто... не нужен скилл, да? Ну, бля, вы, выбей её и Граната! поиграй с ней, хуйня. Подтём микрофон заикается. В смысле? блять я тебе потом альты скинул Я такую хуйню просто бешеную. А, Это нереально, блядь. Меня так прёт. Нет, чё, ещё каточка, или чё-то? Какой ты пожалуйста? В Бомба, заход, собаки уходит, возвращается в Мы уничтожили отряд врага. Я, наверное, на YouTube потом залью эту катку, короче. Спасибо за игру. Да, спасибо. Новогоднюю катку? Вот это да, я такие чудеса аима просто, бля, вытворяю. У кого микрофон так заедает? А у меня? Лука. Лука, еще расскажи. One, two, да да, у тебя.